На самом деле, вот внешняя атрибутика не важна, а ощущение присутствия. Кому-то со свиньями так кайфово, ему нахер этот дворец нужен, понимаешь? Но вот эта вся инстаграмная жизнь, вот это все, которое вам извне сейчас, это маха-мая включенная, понимаете, она вас разводит, блядь, как лохов по полной. И вы гоните туда, и гонка затем упускаете то, что неизменное, то, чем вы сейчас являетесь. Но толку у меня там, я не знаю, дворец с двадцатью кроватями, если я, блядь, спать не могу. Понимаешь? Если я а, хожу вот такая вот, <свистит> зомби блин. Да мне, может, кайфове под деревом <свистит> уснуть. Это не значит отрицание. Вот а, все оно возникло, все, что ты хочешь, а, как говорится, изнутри тебя. Ты свою истинную потребность определи. Не то, что тебе Инстаграм навязал или вот эта внешняя картинка маха -Мая. А, а твое истинное, что хочется? Потому что когда на самом деле случается проблеск, случается это, вот э, раскрывается, но ты теряешь себя в этом. Вообще, в, в этих творцах, э, в этих, э, там, чего там, гонках за, за, как, за тем, чего нет на самом деле. Этого нет ничего, вы гоните вообще не туда. Это вот вас иллюзия разводит. И пока до вас не дойдет, вы будете возрождаться в беспамятном рождении, воспроизводиться, понимаете? Остальное все второстепенно. Потом, что хочешь, что играется. Но для этого кнопка перезагрузки. Ты умираешь. По факту вот этот процесс, я растворяется, то есть ты честна с собой, ты искренне садишься, в самоисследование начинаешь смотреть, задаешься вопросом, кто я и чего я хочу, да? И, и смотреть по-настоящему. Ты реально хочешь там этих дворцов? Ты реально хочешь этих машин? Или, или там что-то другое? А, спокойствие ты хочешь? Подожди, а кто сейчас беспокоится? То есть ты начинаешь через интеллектуальное вот это вот исследование, как бы себя распаковывать, раздевать, потому что в конечном итоге вот эта вот оболочка, она распадется. Что главное это там ты вынесешь из этого?